Здесь абсолютно ничего не благоустроено. Большинство квартир – огромные коммуналки в обшарпанных домах. Откаты, воровство. Зато есть огромные помойки. Ваш голос за нашу команду будет голосом против единой России. Привет, меня зовут Адов Артем, мне 31 год. Я инженер, живу в Коломне 2006 года. Учился в Университете аэрокосмического приборостроения на Мойке. Уже более года я являюсь председателем совета собственников в своем собственном доме и знаю, как важно объединять людей вокруг общей проблемы. Здравствуйте, меня зовут Марина Шмелева, мне 36 лет. По образованию я экономист. С рождения живу в Петербурге, а последние семь лет мы с дочерью живем в Коломне. Меня зовут Георгий Ашизов. Я родился в Петербурге и живу в Коломне более 20 лет. Мне нравится этот район. Он чистый, спокойный. В нем хорошо жить, но нет развития. Здесь абсолютно ничего не благоустроено. Нет пешеходных дорожек, нет скамеек, нет урн, нет уличного освещения. Уникальная история и архитектура, уникальное местоположение может быть очень привлекательным для жизни и работы здесь. По факту же это спальный район, где большинство квартир огромные коммуналки в обшарпанных домах. Мы знаем, что деньги, выделяемые и собираемые налогами, не все доходят до цели. В 2018 году Округ Коломна потратил на благоустройство 31,5 миллиона рублей. Это треть всего годового бюджета. За эту сумму они благоустроили всего 4 объекта. В основном это детские площадки в закрытых дворах. При этом на содержание муниципальных предприятий, которые занимаются непонятно чем, было потрачено 12,6 миллионов рублей. А это как минимум еще одна детская площадка. Хотелось бы, чтобы люди могли находить рядом с домом и хорошо оплачиваемую работу, и интересный отдых. Тогда округ оживет. Я считаю очень важным развивать в округе малый бизнес и просвещать его жителей о том, как его начать самостоятельно, что, несомненно, будет создавать доступную и разнообразную инфраструктуру и рабочие места для жителей. Депутаты местного совета формируют бюджет не исходя из нужд и запросов жителей, а исходя из собственной выгоды. В результате мы имеем такие забытые богом места. Кроме того, малый бизнес, работающий внутри округа, это прямые доходы в местный бюджет, который, в свою очередь, должен идти по большей части на благоустройство округа. Власть должна быть сменяемой. Давайте поборемся вместе за прозрачный бюджет, за честный муниципальный совет. Приходите 8 сентября на свои избирательные участки и проголосуйте за нашу команду. В итоге мы с вами получим доступность депутатов для граждан, прозрачный бюджет нашего округа, моднейшую и радостную жизнь. Ваш голос за нашу команду будет голосом против Единой России. Участвуйте в умном голосовании, только вместе мы сможем победить.